Яркая, неподражаемая женщина-огонек. Все это про Викторию Пьер-Мари. Королева российского блюза славится своим веселым характером, уникальным голосом и харизмой. Какие во мне недостатки? Поглядишь, везде всего и достаточно. Своей внешности Виктория не стесняется. Есть лишние килограммы, ну и что? Правда, признается, это все-таки влияет на здоровье. И в первую очередь нужно беречь ноги. Высокий каблук я одеваю исключительно на сцену. Это каких-то два часа во время концерта. И потом я, выходя, опять прыгаю в привычно себе кроссовку. Юля тоже идет по жизни с улыбкой. Она понимает, внешность у нее не модельная. Зато Юля – великий кулинар. Мой муж не представляет жизни без моей стрипни, а люблю его радовать своими фирменными блюдами, спагетти, лазанья, просто пальчики оближешь. К качеству продуктов Юля относится серьезно, поэтому и покупает их на рынке. Тут она дает себе волю, торгуется до победного. Сладкая? Как первый любовь? Сегодня главный трофей сочная дыня. Ее удалось купить с 10% скидкой. Только вот собственные силы Юля, похоже, не рассчитала. В каждой руке пакеты весом по 7-8 килограммов. Неудивительно, что после таких походов за продуктами ноги особенно ноют и болят. Это первые симптомы развития варикоза. Есть и наследственные факторы, которые ведут к слабости сосудистой стенки. Все это может привести к нагрузке на венозную систему и привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Поэтому так важно следить за своим весом, правильно заниматься спортом, правильно носить